Добрый день всем любителям ГАЗ-21 Вашему вниманию хочу показать ГАЗ-21 серии М-21Л В предыдущий раз были съемки без комментариев вот. Сразу извиняюсь, я плохой кинорежиссер, но постараюсь что-то показать Спасибо всем, кто дал хорошие комментарии по этой машине. Неприятно. Те замечания, которые были написаны, тоже принимаются. На их дело сознательные ошибки. Например, олень. Олень, пороги, накладки. Вот. Это что кому нравится. Тем более, олень, мне кажется, не помеха. На машине такого класса и типа. Вот. Тут еще есть некоторые вступления. Вот, например, в багажнике потом покажу резина, резина, которая уплотнительная, она сейчас советских не найдешь, старых, бывших, а на он намного толще. И багажник не пристает, крышка багажника не пристает к кузову. Вот. я вышел с положения и поставил уплотнительную резину с дверей девятки. И неплохо получилось. Также обшивка багажника, которая идет с картона вощеного, черного цвета. Она тоже коробится, ломается. Я сделал по своему вкусу и пониманию. Так, следующее. О этой машине еще хочу сказать. Она ни единого шва сварочных работ на ней не приводилась. Первая покраска после заводской. Думаю, неплохо получилась покраска. Весь хром. Процентов 80 перехром. Есть из советского производства. Например, зеркала, нижние планки, молдинги. Вот. Надписи Волга. И там еще пару мелочей. А все остальное качественный перехром. Снизу машина обработана. Обработано, поменяли все, все там шкварня, болты, гайки. Вроде неплохо получилось, вам судить. Вот. Вам судить. Иду еще сзади, вид сзади покажу. Так. Заранее изменяюсь за съемку, за съемку. Первый раз держу в руках вот это чудо киномотографии современной. Вот. А еще были замечания по поводу моста. Мост родной, все агрегаты... Уйди, кот, уйди. Прогони, Все агрегаты родные, машина номерная, двигатель родной. Вот мост родной, двигатель родной, соответствует бирке, документам. Все здесь машина прошла 1050 с небольшим первого владельца. Я ее взял под реставрацию. Сейчас покажу вам салон, багажник. Вот. багажник, номера, документы, документы, вот выпуска. Там была ошибка в первом первой серии 63-й, вот она 64-го года машина. Вот крышка аккумуляторная стандартная. Вот то, что я говорил по уплотнительных резинах. По-моему, багажник тоже неплохо получился. Все хомуты по стандарту советских. Советских стандартов кадмированные Замки кадмированные новые Вот сейчас покажу вам салон Салон Замки менялись Вот накладки порогов Я сделал по своему вкусу Опять вырубилось? Нет Следующим идем По салону По салону Старался брать материалы под советскую тему очень хорошо мастер пошил сидушки потолок потолок натягивали очень-очень с трудом, но получилось вроде неплохо Тот же отступление от третьей серии взял козырьки козырьки взял второй серии они мне больше нравятся весь пластик весь пластик Новодел, потому что старый, сами понимаете Он никудышний уже Никудышний Так Полики пошиты По стандартах, материал подбирал По цвету машины По цвету машины Снизу идет Шумоизоляция Байковая такая Серого цвета вот, Никаких не лепил Этих Других вещей. Ну что еще сказать вам по машине? Машина мягкая, все поменяно, что могли, что надо было менять. Хорошо, салон сделан, мотор хорошо работает. Первый ремонт, первый ремонт коленвала, пошли новая Да, вот эти еще отклонения, вот эти крепления, которые держат спинку сидушки. Я тоже захромировал все, захромировал. Вот эти полики, это родные полики резиновые. Я их не прошивал. Не прошивал снимаю, показываю. Для того, чтобы можно было стряхнуть, поставить заново. Водительский тоже имеется. Так, ну сейчас моторный отсек посмотрим. Смотрим моторный отсек. Открою. А я даже капот не закрывал, не закрывал. Может, тому и зазоры получилось плохо. Вот движок. Жалюзи закадмированные, хомуты закадмированные. Крышку не ставил на аккумулятор. Вот все, что могу рассказать и показать. А ну и за оленя. Просто такого красавца Жалко было не поставить Он не перехром Советский, родной И мне нравится красное вот Красное стекло Над лодочкой Вот на подставке Это что там на зимах На победах Нет, вернее не на победах А на москвиче 407-8 Зим, раз 12 Ну, в принципе В принципе и все Колеса а, еще диски. Диски и родные диски. Ну, пришлось пару дисков откатать. Диски родные. Поработать пришлось над зазорами. Над зазорами, потому что, сами понимаете, в то время завод не сильно на это обращал внимание. А сейчас зазоры в идеале. В идеале. Машина вся ровная. Да, и там мой товарищ цену завышенную указал. Кому интересно, я дам свой телефон, звоните, спрашивайте. Машина в данный момент продается, будет продаваться. Жизнь такова, заставляет это делать. Ну, спасибо за внимание. Всего доброго. Пишите, звоните. Буду рад. До свидания. Да, еще забыл. Кстати, продолжение следует. Забыл сказать за вариант УСК. Я понимаю и знаю, что Уэска пошла на третьей серии 1965 года. Вот. но я тоже мне нравится вариант УСК и потому такие отклонения. Так что не судите строго. Всего доброго. Будьте здоровы. До свидания.